Знаю, беда не приходит одна, а как тень уйдет след во след. Только если слова — это просто вода, то глаза все равно ответ. Время тянется, или я спешу, но когда-нибудь я решусь, пошлю его на небо за звездочкой, конечно, все. Кончится еще один мучительный день пройдет, и захочется, жить захочется на небо, хуже. Мучительный день пройдет, и захочется жить захочется. Да я знаю гроза, если гром прогремел, если небо уже дрожит. Не вернется назад все, что было и нет, да и сердце давно молчит. Я люблю его или просто лгу, но когда-нибудь я смогу, пошлю его. И конечно все хуже может кончиться. Еще один мучительный день пройдет и захочется жить, захочется на небо. Уже мучительный день пройдет и захочется жить, захочется. Пошлю его Пошлю его Пошлю его Пошлю его на небо за светочку Конечно, все хуже может кончиться Еще один мучительный день пройдет И захочется жить, захочется пройдет и захочется жить захочется